Итак, снова всем привет, сами вами я, Скайзекит, и сегодня мы будем проходить карту Миньон Раш. Тортика, тортика, тортика надо взять, а то здесь. Нет, на самом деле я просто уже подготовился здесь, так, по чуточку, совсем чуточку. Ай, тихо, ай-яй-яй, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ну не ну, все, хоре, все, хоре, успокойся. Так, вот это вот сюда вот берется, вот это вот, фенюшком я подкрепился этим этим всем в общем-то так приветствую тебя на карте мне Раш. правило не читерить, не я у уюзать короче играть на мирной авторы ну это нам не надо и удачные игры го-го-го ну хорошо го-го значит если го-го значит го-го Опа. Что там, большая или нет? И я не еще ее ни разу не проходил. Вот часов. Вот я вам часов. Я только пытался ее пройти. Опять. Опять та же самая история. Я не могу ее пройти. Там... Ну, нереально там просто Можешь, конечно, допрыгивать на некоторых. Можно, конечно, допрыгнуть, но не... Ну, это нереально. Что это такое было? Вот тогда. Типа я вылетел. Придем. Джамп сейчас будет. Джамп! Вообще джамп, конечно. А, подкрепимся. Побежали. Бесит, бесит, чуть-чуть бесит, я знаю. Но это нереально, она еще лагает. Я вот, вот я реально стрел видел в эту карту, она, ну, она вообще была маленькая. А после этого, там, после того прыжка, там, через некоторое время должно было быть финиш. Но вот здесь вот, она ее проход делаю, я никак не могу понять, ее продлили, что ли. Ну, сто процентов ее взяли и продлили. Это вот назло мне. сто а, процентов. А это вообще здесь откуда? Фух, да ладно, финиш. Финиш! Финиш! Вы, вы, вы, вы, вы ничего не видели. Ай, вы все видели. Вы все видели. Так нечестно. Вы все видели. Так нечестно было. Я прошел. И у меня в какой-то момент залагало. Все у меня залагало. Вы понимаете, у меня залагало. Я был у финиша. Я был близок к финишу. Близок к победе. Так, в общем-то, меня это... Миньон Раш, надоело. Я не знаю, я вот все-таки... Не, ну по идее она веселая, да, не спорю. Ан ты Миньон Раш веселая. Игрушка. прохождение ее на... Бух, ну это бесит. Вот это вот по сто раз проходить поэтому, этому. Это чуть бесячее. бесит. А у меня все получилось и хорошо, все прохождения были отличные. Ну вот, вот это Rush, меня нравится. Меня все-таки затянуло. Так, я спокойно. Фух. Так. Фух, ес. Yes! Так, я спокойно, споко... спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Ее Да ЕС Ютуб. Миккинг. Кырч, что такое? Ты знаешь, что делать? Бум-бум. А спасибо за игру. На дело с вам. Понравилось. Да, понравилось. Взрываем. Я знаю, что делать. Я вот с этим, вот с чем с чем, а вот с этим я обращаться умею. Я говорю, с чем всем, а вот с этим вот я обращаться умею. Так, мы взорваем это все, сейчас взорвем это, это все к чертовой дивизии. Дивизия нам потом еще спасибо скажет, что мы это все взорвали. ха ха ха ха ха-ха-ха-ха-ха-ха. такое что такое неужели она такая большая Фу. она реально похудела большая не для маленьких не для особенно так все вот вот что что вот это мы бьем Point. ничего все успокойся без обходиться без spawn Что? Что? Так. Надеюсь, ну, вы не переключаетесь, да? Подождите, пока я все это сделаю. Ну, что-то еще заминирую. Итак, итак, я снова с вами. Сейчас мы будем взрывать, взрывать это все. Чёртовая дивизия, дивизия опять же спасибо должна будет сказать. Вот так, оп-так, полетел, пошёл, пошёл, пошёл, поехал. Вот так, пошёл, пошёл, поехал. Вот так, оп так, оп так, вот так вот. -то, вот, -то, вот -то. Ух ты как. Иди он говорят! Ну, не, лагавит, точнее. Что? А вот девушка телепортирована. Почему? Почему? -поч не, не. И что? И что я типа? Фух. Так, он что-то начал лагать. Ха-ха-ха. Что? Почему я телепортируюсь? -то? Я не должен телепортироваться. Фух. Вот так вот это все взрывается по Все, Вс ⁇ Вс ⁇ Вс ⁇ Это что? Вс ⁇ получается? Вот так вот все мы взорвали. Мы все взорвали. Эх, ну что ж, с вами был я. Так. Сейчас, погодите несколько минут тут. А, ну все, так. С вами был я, Sky The Kid. Спасибо за просмотр. Удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был я, Sky The Kid. Всем пока.